Арендный доход. Стратегия очень простая. То есть, чем сегодня занимаемся? Есть некий объект, какая-то сущность, которую можно сдать в аренду, получать за это какие-то деньги. И я на этой теме работал для того, чтобы ну, выделить систему, а как можно вообще придумывать идеи с денежным потоком. Мы достаточно много времени этому посвятили. И если вы научитесь выделять систему в любой точке, да, вот, кто может сходу вот здесь вот найти штуки, которые используются как арендный бизнес? Вот здесь вот сходу. Что здесь является арендным бизнесом? Помещение первое, самое интересное. Да, сдают помещение в аренду. Фото-видеотехника, это второе. А. Кофемашина, это третье. Кофебрейки, что еще? Ну, то есть зал с обслуживающим персоналом. То есть есть некая услуга, кофебрейк, как аутсорсинг, как некий продукт. Да? Есть видеосъемка, есть аренды бизнеса. То есть три разных арендных бизнеса прямо здесь сейчас присутствуют в этом помещении. Да? Самый главный плюс арендного бизнеса ⁇ то, что он, в принципе, не очень сложный. То есть все ваше производство ⁇ это предоставление в аренду того, что уже есть. То есть, если вы когда-нибудь занимались производством, есть у нас такие крепкие производственники здесь, которые там что-то, какие-нибудь пеноблоки делают или еще что-то. То есть, у меня был неосторожный опыт в молодости открыть производство окон. Я не смог произвести окна чем, дешевле, чем завод, который их делает массово. То есть, потратил деньги на оборудование, но зато почувствовал вкус борьбы, и у меня было ощущение, что я… Занимаюсь действительно настоящим бизнесом. Когда я узнал, что можно просто брать какие-то активы и сдавать их в аренду, ну, для меня это была прям прорывная технология. Потом я узнал, что можно брать не свои активы и сдавать их в аренду. Это был второй инсайт. Потом. И на это появилась вот эта техника. Соответственно, доходность достаточно высокая во всех случаях. Защита от потери капитала тоже важная штука. Не всегда это есть, но. В большинстве случаев, даже если это доходный автомобиль, это все равно сохранение тела. То есть есть страховка, есть небольшое удешевление, но не так, что ты вложился в крипту, и она там через месяц стоит в три раза дешевле там, или потеряла 95% стоимости. Такого, ну, такого нет. Так, четвертое, ну, это из минусов. То есть нужно потратить время для того, чтобы этим, ну, запустить эту историю, нужно чуть-чуть разбираться. Вот здесь всегда есть премия за знание. Чем лучше ты разбираешься в арендном бизнесе, тем, соответственно, больше будет доходность. Потому что я знаю ребят, которые, ну, которые просто берут квартиру в долевке, там ждут, когда она вырастет, и начинают ее сдавать без распила, без всего. Там получают какие-то 8% годовых и считают это тоже инвестированием. Причем у них такие же риски недостроя, все то же самое, только доходность 8%. Вот у кого есть недвижка, какая нормальная доходность вот, со стратегией кредитное плечо плюс распил, как вы считаете, ну, в целом? 20-30, да, у кого больше? Ну, примерно 20-30%. Да, 20 до 30 – это вот такая штука, которая, в принципе, нормальная. Если это коммерческая недвижимость, все рады там 18-20%. Сегодня буду примеры показывать. Так, еще одна из задач – это формирование команды. Если вы занимаетесь арендным бизнесом, вам нужно просто простроить, причем вам не нужно нанимать штат, вам нужны просто люди, которые вам смогут это делать под ключ. Я не живу в Москве постоянно. И для меня эта стратегия, она крайне важна, потому что вот команда. Потому что я сам просто физически не могу постоянно ездить в Москву и что-то подбирать. А нужно заниматься управлением. Если нет управляющей компании, это больше проблемы в регионе. Потому что Москва и Санкт-Петербург достаточно большой выбор того и тех, кому сдать в аренду можно. Кто сам управляет, кстати? Есть, ребята? А то есть в основном управляющая компания, да, у всех? Ну, то есть как бы, понятно, ленивые москвичи арендный бизнес, то есть основной вопрос, где взять еще больше кредит. Ну, то есть, потому что, как бы, а, и, на самом деле, у меня также тоже доходный дом, как бы, в Москве, поэтому я присоединяюсь, что если есть управляющая компания, все хорошо. Первое. Значит, смотрите, в вашем чек-листе есть список тех активов, которые мы выделили для себя, которые можно давать в аренду. Выпишите для себя, прямо отметьте те, которые… Уже у вас есть, и которыми вы не пользуетесь. Просто посмотрите на этот список, подумайте, а что вообще можно знать. Что можно сдать в аренду? А вчера, когда готовил это задание, я обнаружил, то, что у меня во дворе стоит автомобиль, которым я не пользуюсь, который можно сдать в аренду. Я такой думаю, слушайте, ну 30 тысяч в месяц, ну это, это 360 тысяч в год, ну почему я его не сдаю в аренду? И я это задание для себя прописал, как сдать автомобиль в аренду, который стоит, которым я не пользуюсь. Там специнструменты, еще какие-то вещи. Так, первое. То есть мы должны примерно понять, что. Это первый алгоритм. То есть мы всегда вот, для того, чтобы понять, что вообще сдается в аренду, мы смотрим, ага, вот здесь есть вот это, зал, проектор, оборудование, кофемашина. Причем кофемашина на самом деле это интересный актив. Я о нем узнал от кофейников. от ко от ребят, которые занимаются кофе, И узнал то, что хорошая кофемашина стоит дорого, но при этом ее также можно давать в аренду за 15-20 тысяч рублей, если она действительно неплохая. Стоит она может 200-300. То есть арендный бизнес просто на кофемашинах. Закупаются машины, сдаются в аренду. Если какая-то ломается, делается подменка, она ремонтируется. То есть там нужен сервис. И все. Но бизнес тоже достаточно простой. Этап номер два. После того, как мы отметили все активы, которые лежат у вас в гараже, бесхозные, можно будет обратить внимание на те активы, которые, в принципе, интересны. Я вам буду сегодня примеры приводить. Причем второе, это как мы их получим в собственность. Вот нам понравилась стратегия, например, прикольно же зал сдавать под мероприятие. То есть его можно снять, например, ну, если это не конкретно в гостинице, а где-то рядом, ну, не знаю, там за, ну, за 70 тысяч рублей в месяц в Москве где-то. Но ну, Если там метро, то ну, 100. Там э, аренда этого зала стоит, если не ошибаюсь, 4 тысячи рублей в час. То есть, в принципе, сколько времени нужно, чтобы окупить весь зал? Сколько времени, сколько часов надо продать? М? Ну да, примерно 30 часов там получится. Трижды, четыре, двенадцать, сто двадцать тысяч минус всякое электричество, там ну, приблизительно. То есть второй вопрос, на который мы отвечаем, это какой источник финансирования. Но, причем, если у вашего друга есть квартира, которую он не сдает, вы можете к нему прийти и сказать, что это для новичков, что я давайте помогу сдать и буду этим заниматься управлением, послушную аренду и в целом получать с этого прибыль. И это тоже источник финансирования. Мы проводили эксперименты, это для тех, кто не верит, что стратегия работает, можно сфотографировать свою квартиру и разместить ее на авито и поставить в посуточную аренду. После того, как вам начинают приходить звонки, вот представьте ощущение, что ты жил так спокойно, никуда не собирался. И вдруг тебе приходят люди, которые хотят снять твою недвижимость там, за стоимость. Вот если все взять, ты можешь взять себе самый дорогой пентхаус в аренду в городе или даже не в своем городе, а где в Сочи там, или еще что-то, и спокойно там в нем жить, и у тебя еще будет часть денег оставаться, и ты такой уже начинаешь ходить. Ага. может быть, все-таки я сдам в аренду свою квартиру? На самом деле многие так и делают. Следующий это запуск актива. На этом этапе происходит некое улучшение, то есть есть у вас квартира в бетоне, вы изменили, сделали ремонт, мебель, расстановку, у нас будет отдельный блок по инвесторскому ремонту сегодня, то есть происходит некое да, оборудование для того, чтобы этот актив сдавать дороже. Это понятно? Третий этап. То есть взяли, что можно докрутить, чтобы сдавать дороже. Хорошо. Четвертый этап – это что можно докрутить на этапе сдачи для того, чтобы сдавать дороже. То есть аренда какая? Посуточная, поминутная. Там. Ну Причем я тоже думаю, а как есть поминутная аренда вообще? Оказывается, полно. Представляете, вот есть, ну, каршеринг тот же, да, пример. не было, сейчас там поминутная аренда. Кто еще знает поминутную аренду? А, есть самокаты в Сочи, тоже поминутно сдается. Велосипеды, зарядки. Доступ в интернет, особенно где-нибудь в странах, да, бывает такой прямо. Очень дорого, да, бывает, согласен. Так, все. Ну то есть вот у нас все четыре этапа, и любую стратегию можно разложить на эти четыре этапа и докрутить.